добрый день кратенький обзор студии у нашей компании очередная студия на продаже при входе мы заходим вот в такую прихожую здесь стоит шкаф но можно сделать большой шкаф купе вот проходим далее у нас тут так при входе это в районе трех квадратных метров ванная комната совмещенная с санузлом тоже в районе трех квадратных метров вот сделано застройщиком. все проходим влево 20 квадратных ну здесь 19 с коэффициентом Ну в районе 20 квадратных метров гостиная кухня разделена на две зоны вот такая студия у нас небольшая вся мебель в данной квартире остается сплит-система вот так все это выглядит разделена Зона вот такими шторами. То есть при желании. Так, здесь что-то у меня какие-то. Так также свет. Он разделен на две зоны. То есть кухня и гостиная. Да? Ну Это я условно сейчас называю, но тем не менее. Вот так. Проходим дальше. У нас здесь балкон. 4 квадратных метра, остеклен стеклопакетами. Стеклопакеты неизвестно фирмы какой. Вот, и такой вид открывается у нас из окна. Здесь в будущем это земля Сергея Галицкого, здесь будет в будущем парк. Они уже туда свезли какой-то строительный материал и в дальнейшем здесь будут возводить какие-либо сооружения. Вот, далее у нас плодородный шестой квартал, микрорайон. Вот, слева цветочный рынок. Вот такой вид. Перед окнами ничего не стоит и не будет стоять, то есть открытый вид. Далее везде, вдалеке виднеются дома. Это не окраина города, это географический центр. Туда дальше все застроено. Там просто много частного сектора и... Соответственно, нам не видно высоток. Ну, вдалеке, естественно, не есть. Это вот восточный обход. Вот такая студия. Так что, прошу, приходите, смотрите, покупайте. Всего вам доброго.